Единственное, восстановившийся Сергео Рамос капитан возвращается в основу, начо отдыхает. А так состав как под копирку. И, судя по всему, с той же расстановкой сегодня будет действовать реал. Подробности сразу же после того, как прозвучит на Лиги чемпионов, и команды начнут приветствовать друг друга. Если взглянуть на состав спортинга, то по сравнению с последним матчем против Баруси главный тренер команды Джорджа. Жезус сделал три изменения. Ну, акценты еще раз повторяю. Я, ваш комментатор Владислав Батурин, расставлю. Чуть-чуть попозже Кристиану Роналду Крупным планом, кстати, ему осталось всего лишь на всего два гола Да, потрясающие цифры Да, 100 голов в евро кубках, 95 мячей он забил в Лиге Чемпионов Всего лишь на всего три э, в Лиге Европы Но следует отметить, что действительно совсем скоро в этом есть железно-питонная уверенность Кристиану Роналду забьет свой сотый мяч в Еврокубках А сейчас Дим Лиги Чемпионов вас, уважаемые телезрители в Лиссабон, столицу Португалии где на стадионе Жозе Албалада все готово к началу матча четвертого тура группового турнира Лиги Чемпионов Лиссабонский Спортинг принимает Мадридский Реал, только что прозвучал кино Лиги Чемпионов, теперь команды приветствуют друг друга, но и конечно же судейскую бригаду из Шотландии во главе с время, судя по всему сегодня будет играть не справа а слева, а Криштиану Роналду будет выступать в роли центрального нападающего Зиньин Сидан, великий прошлом французский футболист, ныне тренер мадридского Реала Уильям Колом, рефери Шотландии всех посчитал, все на своих местах, можно начинать матч четвертого тура, Лиги чемпионов стартовал в Лиссабоне Спортинг против Реала Мадрид, ворота Реала слева, ворота хозя... Кази Боруссия ее возглавляет, у немцев 10 очков, 3 победы, 1 ничья, Единственная ничья с Реалом. 2-2. У Реала две победы, два ничейных результатов. Вот первый удар в этой встрече, достаточно прицельный, но не сильный. И разминается Руй Патрисио. У Реала 8 очков. У Спортинга 3, одна победа при трех поражениях. Она показывает повтор и проверил бдительность вратарях. португальских, а затем уже не только в испанских, много стали говорить не о футболе, а о сексуальной ориентации Криштиану Роналду. Я эту тему раскрывать не стану, потому что я все-таки больше хочу говорить о футболе и о футболисте Кристиана Роналда. Хорошая атака, Гаррет Бейл ворвался в штрафную и делал пас именно на Криштиану. Ох, какая пяточка, замечательная, великолепная. Это лукасуальный мир. Спортинг атакует, может получиться опасно. Вперед Мартиныш. рвется хорошая передача, опасный момент. Попытка замкнуть дальнюю штангу. И так взорвал ситуацию своим пасом Мартинош. Смотрите, как тонко выпиливает эту передачу. И здесь не хватило ну буквально, может быть, там мгновения, каких-то сантиметров. За счетом 4-1. Кстати, этот арбитр работал на матче Атлетика Мадрид-Зенит. Помните ту игру? К сожалению, наш российский клуб проиграл 1-3 в Вот момент, удар, гол. Будет ли он защитным? Да, да, засчитан Варан. Варан после стандарта на 29-й минуте открывает счет по встрече в Спортинг Реал. И ждем повторов. Как же так? Что же там произошло? Практически корбовым молчанием трибуны стадиона же Малболата встретили этот успех Реала, только вот не этот сектор. Ой, там болельщики, фанаты Реала. Они, естественно, довольны легко. А нет офсайды. Нет опсайда. Молодцы судьи, отмечаем ассистента, который совершенно верно не стал поднимать флаг. В момент, когда мяч отлетал в направлении центрального защитника Реала, он находился в правильной позиции. А затем уже в падении он нанес удар буквально там с 4 метров. Главное было попасть в цель мимо голкипера. Баран открывает счет, Реал выходит вперед. Брайан Руис. Силва на флаг, Мартинош. Неплохо. И пробить. Опасный момент. Удар. Рикошет. И только угловой. Согласитесь, в какой-то миг по телевизионной картинке, я думаю, нам всем показалось, что мяч летит в ворота. вас реагирует на удар. Летит в правый от себя угол, а мяч летит в другой угол после того, как он коснулся по-моему, головы Рамоса В гости к Реалу Спортинг будет играть против Легии на выезде а пока Мартинош идет вперед Вот такое вот сопновение, какое решение Марсело атаковал соперника Несколько рискованно и вот теперь мы выясняем, штрафной или пенальти. Естественно, игроки спорта указывают, что нарушение было в штрафной площади, или, по крайней мере, на линии. А если так, то это пенальти. Желтая карточка нарушителю. Марсел ее перед собой увидел. И где же был фолк? Да нет, нет. Какой пенальти, друзья? Отмерят линии. Это штрафной. Здесь двух мнений быть не может. И не надо поддаваться вот на эти уговоры. Не реагировать на эти эмоции со стороны игроков Спортинга. Потому что действительно факт, что Марселло нарушил правила и заслуженно получил желтую карточку. Но фол против Челсона Мартиныша был помощник. Его... помощником. Кокуристу еще не скоро. Зрение просто орлина. Дистанция 25 метров дворов. 41 минута. В атаке Спортинг. Штрафной. Удар по воротам! Ух, какой удар ищи-то! Это Бруно Сазар бил. Резанный, мощный. За этим мячом полетел в по отчаянном броске на вас. Но контролировал, контролировал ситуацию голкипер Ареала. Я думаю, если бы мяч пошел в створ, он бы не подвел. Но все равно, все равно удар действительно снабный. Сейчас вспоминаю, Реал открыл счет после штрафного, после стандарта, после подачи. Только не с левого, как сейчас фланга, а справа. правого. Кристиан Роналду мяча. Разбег, удар. И мяч угодил голову Басу Досто. Облагодарил его Руй Патрисио, потому что мяч, судя по всему, шел в цель. Посмотрите. Да, так и есть. Ну что мы увидели в первом тайме? А Реал... Играет от себя. Реал играет. Ой, какая ошибка! Серхио Рамос ставит мяч сопернику. Опасный момент. Удар! И выручает Навус. Но был свисток. И, как я понимаю, офсайд. Серхио Рамос. Что подумал? Уже прозвучал свисток на перерыв. Здесь абсолютно Вот Дорганская Баруся. 46 с половиной. Ну а когда приехал Мадридский Реал, понятно, отшла. Ох, какой момент. Что-то произошло с Марселло. В результате вот такой вот эпизод. Почти что голевой. А Марселло не может подняться с газона. Действительно что-то серьезное. Иначе бы он не упал. Иначе бы он не пропустил штрафную соперника. Как бы не пришлось делать вынужденную замену Зинедину Зидану. Сразу же в начале второго тайма. И вот прострельная передача, но здорово выбирает позицию капитан Реала Серхио Рамос. А вперед рвался Желсон Мартинош, 77-й номер. Ну и ждем, ждем выхода на поле медицинского персонала Реала. И будем пытаться понять, сможет ли дальше играть Марсело. Ну, знаете, у меня, честно говоря, серьезные опасения по поводу а сейчас мяч потерял. И пришлось уже партнерам этот мяч подбирать. Ну и нарушение правил. Дело закончилось штрафным и достаточно опасным. С этой позиции можно выполнить хороший качественный навес. И угрожать воротам Кейлера Наваса. Рефери пытается успокоить игроков. Ой-ой-ой, там как, как Что красная карточка? А что же там произошло? Что случилось? Вот так разворот. Ждем повторов. Понятно, что красная карточка не за то нарушение правил, которое мы с вами увидели на общем плане. Затем что-то случилось. Перейра получает прямую красную карточку. Кого же он там ударил? Жоао Перейра, правый защитник спортинга. Ох, как свою команду подвел. Жорже Жезуш. В расстроенных чувствах. Вот момент повздорил с Ковачичем, затем тот рухнул на газон и, судя по всему, с подсказки своего ассистента, прямую красную за удар соперника рукой за это в живот, скорее всего, получил красную карточку. Вот такое, вот суровое наказание. Ну, здесь было нарушение правил. А в дальнейшем-то зачем? Зачем было? На такие ни в другую перекладывает. В обогрош не пошел, сыграл через скелето. Скелето, наверное, вверх хотел мяч отправить. Штрафное получилось снизом. Мяч выбили матрица Но прямо на соперника. И последовал могучий удар. Карвалио, но крайне не точно. На трибуну отправляет мяч. Центральный полузащитник. Спортинга. Не лег мяч, как надо, на подъем. И вот туда, в район черного флага. Поражение от Баруси. Два матча провели футболисты Спортинга. В чемпионате они обыграли 3-0 клуб Арока. вот опять требование Назначит пенальти. Судья назначает пенальти. Вот так поворот событий. А? Играющие в меньшинстве хозяева. Имеют великолепный шанс для того, чтобы еще. Смотрим. Пентрау нарушил правила. А, -а, а, ну куда ж ты, дорогой защитник мадридского Реала во всех отношениях? Руки ты поднимаешь. В неестественном положении. Ну зачем? Ну, я не понимаю. Ну, просто совершенно какие-то неадекватные, необдуманные действия игрока Реала. Это пенальти. Ну и посмотрите, какая реакция Мы в игровом эпизоде и абсолютно неправка Коэн Итак, пенальти. Внимание, будет ли он реализован. Удар поворотом. 1-1! На 80-й минуте капитан португальской команды Адриан Силва счет сравнял. Ну а помог ему это сделать соотечественник. Правда, выступающий в рядах другой команды. В рядах команды, возглавляемой Зиндиным Зиданом, Выше на замену но уверенно выполнял пенальти 23-й номер Спортинга. По разным углам раскидал мячи и воротаря. Вверх десятером. Они только что восстановили статус-кво и хотят вырвать победу. Опасный момент. Удар сильным не получился у Кэмпбелла. Но все равно мы отмечаем его Огромное желание идти на обострение. И успевает пробить. Но удар не сильный. Для Наваса это не являлось каким-то испытанием. Вратарь спокойно забрал мяч. Какой момент! Какой момент у Реала! На 85-й минуте. Как же мяч не оказался в воротах. Матрич подает. Борьба и... С близкого расстояния, пусть и находясь под острым углом, бил Васкис. Надо было только попасть в створ ворот, а мяч чуть-чуть. Вот так, знаете, предательский последний И, и причем обокрал Криштиану Роналду. Очень эмоциональная концовка. Подача! И пауза в игре. Сейчас будет удар от ворот. Я думаю, не станет никуда спешит на Навас. Хотя, вроде бы, его команде... Победа в плане борьбы за первое место в группе очень даже необходима. Удар поворотом. 2-1. в Пользу Реала Бензима. Как же великолепно сейчас. Он головой срезал мяч после передачи с правого фланга в дальний нижний угол. Высочайшая индивидуальная мастерство. Но и передача была хороша. И вынужден второй раз капитулировать Руи Патрисио. Бензима. Вот смотрите, один игрок Реала привез пенальти к Энтраво. Другой, я имею в виду из тех, кто выходил на замену. Другой забил гол. И что, это Криштиану подавал? Очередная голевая передача. Вторая в этом матче. Да. Пас потрясающий. А опережать... Нет, это не Роналду. Это, как я понимаю, капитан королевского клуба. Серхио Рамс. Ух! Ну и как же... Вовремя на этот мяч выскакивает Карим Бензима и бьет неотразимо в дальний угол. Ну и естественно, естественно, более чем доволен.